Всем доброго времени суток, с вами Каттамхали Сегодня у нас в главной роли выступает советский средний танк 10 уровня Объект 140 Которым управляет игрок Клим Клим 84 Карта называется Мураванка Ну я в принципе знал с самого начала, но все-таки решил посмотреть на всякий случай Сразу здесь на правый фланг отправляется 140 -й. Светляки куда-то полетели вперед, сейчас наверное будет минус 1 Делаем ставки. Пройдет одна минута хотя бы или нет. Ну, нет, там даже урон пока никто не получил. Как-то да, осторожно. Там светляки пока выезжают. 140 промахивается по Т-92. Еще один раз промахивается. Ну, так через кусты, когда выцеливаешь, да, там не всегда удается, конечно, попасть. Неудобно брать упреждения в таких ситуациях. Наконец, первый урон 317 единиц и, и первый фраг следующим же выстрелом. Ну, прошло почти полторы минуты до того, как первый светляк погиб. Не сказать, что смертью храбрых, да скорее смертью глупых. Два неудачных здесь попадания Сразу от СТБ-1 От Проджета-66 Союзная команда Быстрее прочность теряет Хотя неизвестно, что там на левом фланге Да, я так понимаю Вот это ХП, оно тогда не отображается Там на левом фланге тоже, наверное, у кого-то Прочность там изменяется Просто в общей статистике это пока не идет. Союзные светляки еще оба живы, но как-то вдвоем тут собрались. Хотя слева там, наверное, светить никому не надо. Там и так есть пострелять куда 40-й пока играет осторожно, но, да, не спасло его от, это от двух попаданий. Наконец-то есть в кого пострелять. Прошло 3 минуты боя и минус 3 танка. Два во вражеской команде. А, уже четыре. Два в союзной команде. Агрессивно. Противники пошли здесь вперед на правом фланге. Ну, зато стреляй не хочу. Поплатились, поплатились, противники за свое такое... Агрессивная атака, но это еще не все, еще и про джета 66 полетел вперед, счет 4-4, уже 2500 наковырял 140-й, теперь надо уходить в глухую оборону, противников на фланге больше. Если судить по миникарте, трое против пятерых. Если вафли там, ну, и, ЛК, и он 90, ну, ладно, 4-4. Тоже посчитаем, он же. тоже может стрелять урон какой-то, наносить. Да, тем более, если бы не он, сейчас бы по чарфу Туру так не удалось пострелять до 140-го. А так еще и второй фраг удается забрать, счет 5-5. Фуловый СТБ-1. Ну, был фуловый 140-й продолжает методично набивать урон. Это еще хорошо, что арта там, наверное, занята на левом фланге отстреливает, я смотрю. По тяжему. ПТшки союзные вообще в кого-нибудь стреляют или они просто тут? для украшения стоят. 152-й, 704-й. Не слышно звуков выстрелов. Противник тоже занял выжидающую позицию. Вафля так и сидит там. Может сейчас... Иван 90 добьет. Ах, поторопился 140-й. А, нет, нет, все-таки удалось добрать. Наверное, в момент, когда вафля вышла из засвета, мне показалось, что он промахнулся. Счет 76, вроде бы, да, все нормально. Не сказать, конечно, что команда идет к победе. Такая напряженная борьба равная. По прочности почти вровень, по фрагам тоже вровень. По СТБ первому. Да, вот чем хорошо на 140-м, это очень быстро летят снаряды. Не надо брать там большое упреждение. Попасть, конечно, проще. Ну, кстати, в кораблях также. Чем быстрее летят снаряды, тем, тем проще попадать на дальние дистанции. Счет уже становится 7-9. Да, еще всего минуту назад был равный. Я даже не заметил, как здесь су- 152 погибло. Зачем-то вылезло из кустов. Понятное дело, сразу засветилось. Противник не упустил такую возможность. Полетел СТБ-1 вперед. Вот тут 704-й помогает. Танкует, 140-й. Еще раз танкует. Все, надо добирать проджета. У него же там еще один снаряд. Так, надо было ромбиком выкатываться, получает пробитие 140-й на 385 единиц. При таком скользком счете надо стараться как можно больше сохранять прочность. Ну, ничего не поделаешь. Иногда приходится рисковать. тысяч урона нанесено, на фланге остался 140М48 в одиночестве. Я думаю, больше там быть никого не должно, если посчитать по карте, дать 4 оставшихся танка на левом фланге. Ну и Арта, понятное дело, где-нибудь где, где в углу там сидит. На левом фланге союзники закончились. М-48 здесь куда-то заныкался. Не удается его обнаружить у противника еще две десятки в строю Ну как раз это М48 и Е100 Да, вот так если Про что я говорил, что по прочности Сразу непонятно вот, Если мы так нажимаем, то у всех на левом фланге Оставшихся четырех противников Полный запас прочности Ну я думаю, это скорее всего не так Ну, надежда только на это да, Если там фуловые танки То просто снарядов, мне кажется У 140-го может не хватить ну хотя не, хватит, там еще целых 23 Ну из них 5 фугасов Ну фугас можно приберечь для артиллерии, к примеру. Все, минус последний союзник Один против шестерых Елка фуловая Ну ладно, это же не самое страшное Там на три снаряда 900 единиц прочности всего Жалко, что не удалось найти и уничтожить М-48. Давай, давай, 140-й, надо быстрее разбираться. С ближайшими противниками пока сюда Колебан не доехал, Е-100, но ну, Скорпион уже должен быть где-то на подходе. Отлично, здесь удается танкануть патрон от Паттона, и в ответ сразу же его уничтожить. Благо он был на один снаряд. А, нет-нет, арта достанет Хоть 8 единиц, но все-таки нанесла Добирает тараном 140-й елку Еще остается 4 противника Вот летит здесь вперед Скорпион Отлично, минус еще один вражина 7500 нанесенного, 7 фрагов Это называется магия цифр Не получается пробить е Опять прилетает от арты там, но без урона на этот раз. Везет, где-то рядом снаряд падает. Что-то 140-й даже оглушение не получил. Как так, не пойму. Я просто, сорё, аптечку вроде не использую. Ну, возможно, какой-то глюк там. Отлично, 140-й торопится, промахивается. Но, возможно, из-за кустов не увидел свой союзный танк. Точнее, остатки. Крутит, крутит 140-й. Е сотовый, Е10. Надо доворачивать корпусом. Что ж ты стоишь на месте? Очередной чемодан от арты. На 36 единиц урона. И тут же отправляется колебан в ангар. Не успел даже выстрелить. Ну там разброс такой, что с вертуха накидать даже, наверное, КВ-2. И то точность лучше. Даже с такой дистанции этот танк может промахнуться. Ну и остается только артиллерия. Заряжает 140-й фугас. Ну вот, а я говорил, возможно, снарядов не хватит. Это еще целых 10 штук остается. Здесь можно сказать, что под конец 140-му чертовски везло, а Су-14-2 не везло. Сколько там? Три чемодана, как минимум, прилетало. Все три практически без урона. А, ну оглушение, наверное, не вешал, потому что там был да, другой снаряд просто.